Собака, вапка кошка, кошка. Свинья, куша, кролик, колик, овца, овца, осел, осой, курица, курочка. Петух. Петух. Верблюд. Облюд. Морская свинка. Оргарная свинка. Хомяк. Кома. Индюк. Лама. Лама. Гусь. Уч. Утка. Уча. Проверим знания. Нажми на кнопку. Где лошадь? Превосходно. Лошадь. Где хомяк? Замечательно. Хомяк. Где утка? Превосходно. Утка. Где гусь? Правильно, гусь. <клевит> Где корова? Умница, корова. <клевит> Где кошка? Правильно, кошка. Где осел? Превосходно. Осел. Где индюк? Великолепно. Индюк. Где верблюд? Отлично. Верблюд. Где морская свинка молодец морская свинка <звы> где лама отлично лама <звы> где овца умница овца